тебя уютно! Мисс Бебби, мне очень нравится твоя комната! Спасибо, Фрэш! Всю мебель я выбирала сама! Посмотри, какая мне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 все понятно. Что с моей подругой, доктор Зайка? С ней все в порядке. Главное, что нет перелома. Небольшой ушиб. Мы вам сейчас перебинтуем ножку и нужно будет отдохнуть пару днейков. Вот так еще немножечко. здесь чуть-чуть. Вот. Все готово. Можете отправляться домой. И я вас очень попрошу, не прыгайте больше на кровати. Видите, чем это все может закончиться? Спасибо, доктор Зайка. Я все поняла. Ну что ж, поехали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 Да, я тоже уже проголодалась. Вот, сейчас бы пиццу съела, а на десерт мороженое. Ребята, а вам нравится пицца и мороженое? Или даже напишите, что вам больше нравится, пицца или мороженое. Бонжарно, девочки. Что будете заказывать? Ну, наконец-то. Я хочу самую большую пиццу. И обязательно сыра моцареллой. Конечно, будет для вас самая большая и самая вкусная пицца. А вам, сеньорина? Ой, как же приятно а я буду <свист> преврат рядом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 Ух ты, вот это да! Здесь мускулы и гантели. Мне уже очень интересно, что это может означать. Вторая подсказка с наклейками. Больше люблю открывать помолнии. Но этот шарик очень крепкий. А вот и наша тату. И здесь нарисованы какие-то духи. Давайте поскорее посмотрим сюрпризы.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 мне она очень нравится! А вам, ребята, нравится эта куколка? Тогда поставьте лайк этому видео! А сейчас я вам покажу шоу! Ну как вам, понравилось? Вау, вот это да! Ну так одеваться я не могу! Привет, я Шаудива. Дива! Чмоки-чмоки! Вау! Приятно познакомиться! А я рокер! Какое классное имя, не правда ли? Эй, друзья, я еще здесь! Ну что ж, вы готовы посмотреть на мои способности? Тогда познакомимся! Хе, ничего не происходит! Замерзла только! Бл -бл -бл. Быстро теплую! Ой, хоть согрелась! И ныряю! Ого, вот это плевок был! Да-да, вот так я умею круто плеваться! Ой, после водных процедур! Кушать хочется! Ну что ж, девочки, а вот и ваша пицца! Приятного аппетита! Налетай, девчонки!